Thank mm -hmm. you. вы по какой причине вот сюда не пришли? А что я по какой причине не пришла. Я вообще против всех реформ, которые совершают наше правительство. Они все против Они Все абсолютно. Что взять и реформу здравоохранения, что взять и реформу э, образования. Особенно образования. Из нас делают дебил. настоящих. настоящий. Об этом говорят учителя. Вы согласны с этим? Да, я согласен, полностью с вами согласен. И как вы думаете, как вы считаете, вот эти реформы – это планомерное и эффективное развитие событий в системе? Или это из-за жадности или каких-то личных качеств олигархов будет Возьмем. Пойдем. Вы знаете, если честно, потом я надо. Все люди должны собираться ради получения довольства. Все причины. Они. Получение удовольствия Бога. Бога? Да. Это что? Что такое Бог? Это наш создатель, наш создатель, Я просто хочу сказать, вся при, все причины, все причины нашей плохой жизни заключаются в том, что нами правят люди, которые, которых нет много болезней. Они сумели объединиться. давайте Итог. Вы считаете, то, что все-таки это из-за личных причин, из-за личных, э, так скажем, из-за личного состояния каждого человека, которого создает власть придержать? Знаете, тогда я буду что отлич... пароль личной сил истории, а все равно пароль личности такая-то есть. Ну какая-то есть, такая определяющая. То есть у нас есть экономическая система. Определяющая все-таки каждый должен на своем месте бояться быть несправедливым. Вот справедливо? Справедливо? Да. Почему несправедлив? Каждый на своем месте должен быть бояться быть несправедливым, потому что когда Аллах создал Адама, Он ему сказал, что правильный, что неправильно. И все люди рождаются с этим. Они знают, что правильно что неправильно. Но вы как поддерживаете именно, вы пришли как, как к организаторам КПРФ Нет, или от себя? Я пришла от себя. То есть я потому что против коммунистов в том плане, что они изложники. Только Они отрицают существование всего А как мы будем вообще встраивать политическую систему именно Бога и религии? Религия по-вашему должна играть какую-то роль Ре Религия – это фундамент жизни, поверьте мне. Религия – это фундамент жизни, вы этого пока не понимаете. Ну, Многие просто тут, которые собрались, этого, наверное, не поймут, потому что выходит именно за нас. Ну, знаете, я же не могу это. Вот это, говорить вам то, что Сейчас, погоди, нравится многим. Ну, я я, вами, считаю, я, вас спрашиваю. Да, я вам считаю, что это истина, что религия – это фундамент жизни. И причем религия… Вы согласны, что мой бог ваш нет у меня вообще нет бога я атеист вы атеист да. вы считаете что вы сами себя создали? нет я, считаете, считаете, то, что что я, я считаю что я продукт природы хорошо вы говорите о природе а что это не сила это не что природа. значит сила что а как природа может Запись создать человека? Что, чтобы... Здравствуйте. Информагентство Ледокол. Можешь задать вам несколько вопросов? Э, ну, Начнем с очевидного. Что это за событие у нас сейчас? Митинг против повышения пенсионного возраста. А что побудило именно вас прийти на этот митинг? Меня? Да. Поддержать народ. С солидарность, то есть да. с трудящимися? Да. Ну и плюс еще у меня дети, которые когда-то тоже достигнут предпенсионного возраста. Пенсионного возраста. Ну, возраста. Почему дети не с вами? Я спрашивать, конечно, не могу. меня но... дети в других городах живут. А, ясно. Дальше. Как вы считаете, вот этим митингом все дело кончится? Какие должны быть решения на этом митинге выноситься? Ну, митинг, это, в принципе, как бы на митинге решения не выносятся. Просто это как бы солидарность народа, что ли, я не знаю. Как. А решение... Ну, здесь какое решение принять? Ну, классический митинг, он наверное, начинался с того, что люди собирались на встречу и выносили решение какое-то. Солидарное, то есть. Да, они сейчас суть другая. другая. Но в конце концов это все делается не здесь. Должны быть какие-то комитеты. Что-то такое должно быть. Какие-то координационные, какие-то центры, где люди приходят, что-то принимают, какие-то решения. Правильно. То есть, а как вы считаете, вот этот митинг вообще чему поспособствует? Mm -hmm. Вот именно это ну, событие. Первое. Мне кажется, что этот митинг, он поспособствует тому, что люди как-то станут все-таки более сплоченными. Но опять люди же, трудятся. ради солидарности, да, все да? трудящихся? Давайте затронем тогда несколько более обширные глобальные вопросы. Как вы считаете, вот эти вот реформы, которые проводятся сейчас, антинародные, они являются... Качествами олигархов и правительства, то есть из-за жадности их Или это именно развитие системы, в которой мы сейчас живем? Эти реформы, мне кажется, проводятся по указке из масонской ложи, из Вашингтона А, вы приверженцы теории я, заговора? Я, это очевидно, потому что недра наши они уже не принадлежат России я сам работал на строительстве газовых месторождений на Ямале. Там на не, некоторые месторождения даже, на 49% они Германия. Ну, это все понятно. А какая разница, если бы эти месторождения принадлежали русским олигархам, допустим? Что-то изменилось бы с этого? Возможно бы изменилось. Они сейчас не могут в полной мере распоряжаться теми прибылями, которые поступают от нефти, от газа, от, от алмаза. А алмазы вообще уже не наши. Алмазы, наши алмазы принадлежат «Дебирс» бельгийской компании. Это уже давно они принадлежат. Но это транснациональные корпорации. Они, естественно, влияют на ход развития нашей истории они, с вами. Они, то есть, грядут наши деньги. Наше правительство не в силах распоряжаться этими финансами, которые поступают. А наше правительство, если бы распоряжалось, вот был, было же такое и в царское возможно, время... Было бы, и... Возможно было бы. А деньги в чем бы... причина изменений День... бы тогда произошла? А? В чем деньги причина бы в России? Ну и что? А что заставило бы олигархов их тратить, допустим, на нужды народа, на нуждающихся раздавать? То есть тут опять мы упираемся в качество личности. Да? И какую-то да. национальную идентичность. чрезмерная жадность вот наших олигархов и чрезмерная тупость наших думских заседателей, да и министров тоже. Жадность и тупость. У меня вот нет других слов. Ясно. Ну тогда последний вопрос, такой более интимный, так скажем. Вы голосовали в 2018 году на выборах, вот прошедших. Да. А в 2016 году? В 16-м? Да, это... то есть э, это да, были я голосовал правительства. за Коммунистическую партию на выборах партии, да? да. А в следующий раз, вот в девятнадцатом году у нас будут выборы губернатора, планируется, по крайней мере, если его не снимут до этого момента. Будете голосовать вот на них? Я буду голосовать. На выборах буду голосовать. Я не знаю, правда, за кого еще, но голосовать буду. А почему? Ну вот вы понимаете, то, что в 16-м... В 2016 году голосование проходило у нас, и если посмотреть статистику, то у нас от 2013 года зарплаты составляли 90%. 95, если быть точнее. точнее, в 2016 году от уровня 2013 -го года. То есть на 10% произошло, упало. да, упало. А количество миллионеров выросло, упало, да. да, миллиардеров количество выросло. У тех, у кого более 500 миллионов долларов, это в долларовом эквиваленте, тоже выросло. Пенсии, тем не менее, в 2016 году уже упали, в 2016 году. Сейчас вот смотрим на пенсионную реформу, и что она делает, НДС и так далее, весь этот пакет. То есть вы не считаете то, что выборы себя давно уже дискредитировали? То есть мы голосуем Конечно, за действующую власть. Но, допустим, вот те, кто не пришел на выборы, их голоса все равно забрали. Те, кому они нужны То есть те, кто имел к этому доступ Так, а ваш голос, вы думаете, использовали в ваших интересах? Не использовали его никак в моих интересах Вот в том-то и дело то есть... было много сбросов. Конечно, а что... Тогда какая разница Вы ходили бы на выборы Или показали свою политическую, так скажем, силу То есть я говорю о том То, что у нас сейчас вместо экономической борьбы Любой Вот сейчас мы с пенсионным возрастом Конечно, люди вышли недовольны, но самое главное – это политическая борьба трудящихся. А да, пер, самое первое средство – это от, вообще отрицать легитимность этих выборов. Потому что сами выборы, сама процедура – это то же самое, что и помазание царя на, на царствование. То есть это легитимация власти идет. Но, Понимаете, но же, о чем? Ведь я могу прийти на выборы, отдать свой голос за кого я пожелаю. Правильно? Так и все равно… А, допустим, убеждения мои, Но ну, они останутся, ну, вот как сейчас я противник. Во-первых, правительство нашего, политики его, и социальной, и экономической политики. Я противник. Я немного объясню, в чем будет, так скажем, в чем разница, или вы придете и проголосуете все-таки, или не придете совсем. Даже на центральных каналах и интернет-вещаниях у нас пропаганда ведется, ну, так как у нас правящий класс да. имеет свои средства пропаганды, э, в день выборов они всегда освещают вот эти вот э, многомиллионные э, толпы, толпы народа, народа да. которые со счастливыми лицами ходят голосовать. Если не будет никакого народа, если будут это... Нет, ну, это считать только по пальцам. В таком случае, допустим, если я один не приду на выборы, это ничего не даст. Так, конечно. Если полностью население проигнорирует выборы. Так, конечно, надо начинать все-таки с какого-то отчета, то есть да. начинать с себя. Если это будет массовое игнорирование выборов. Да, поэтому я вот э, делаю вывод то, что и вас агитирую, в общем-то, на это, чтобы, во-первых, не ходить ни на какие выборы, и агитировать своих же родственников и знакомых, друзей, чтобы тоже не ходили на эти выборы. Выбирают... То есть в любом случае, после каждых выборов у нас ужесточение законов и скатывание прав трудящихся просто в какую-то выгребную яму выходит. Потому что, например, вот я удивляюсь, как Путин выиграл там с таким перевесом у всех. Если в кругу вот моих знакомых, вот за, за Путина проголосовали только двое, матрос и профессор. Прошли на менку, кто за кого? За Путина только двое. Это там человек 80 был у нас народу. Клуб по увлечениям, да? Ага. Человек 80 было народу. И за Путина только двое проголосовало. И так вот, ну, с кем я общаюсь, там, с бывшими там, коллегами, со своими вот, пенсионерами, да? с кем я общаюсь, никто за Путина не голосовал. Таким образом он набрал там 86 что ли процентов. Так я о том вам тоже говорю, то что нет смысла ходить на выборы, на буржуазные, потому что побеждает всегда правящий класс в любом случае. То есть трудящихся не да, могут свои интересы. прекрасно, потому. что выборы это просто очередное шоу это не больше чем шоу так вы пойдете на выборы в 2019 году губернаторский вы знаете вот если меня поддержат много народу проигнорировать эти будут я не пойду а вы можете быть этим стержнем как раз собирающим вокруг себя своих нет, знакомых нет. И... я допустим буду буду за это сказать агитировать но эти убеждения они как раз таки вот смываются тем то что вы будете агитировать и тем не менее сами пойдете на выборы нет я не пойду на выборы все спасибо Кто, а который год мы все это терпим и такое терпение это позор на сегодняшний день для нас для молодежи и для всего остального населения актуальнейшая задача это объединяться вместе и такую возможность нам предоставляет Коммунистическая партия и комсомол. Вместе мы сможем остановить эту реформу геноцида и выстоять в этой борьбе. Если мы видим, по телевизору говорят, президент, наш горошник, все благодаря ему происходит, все везде процветает. Почему же заводы и фабрики закрываются? Потому! украли у нас, они украли у Советского Союза, они жируют, а нас заставляют гнить. Они всех нас не считают ни за кого, они об нас выгодят ноги. Алексей Навальный, Алексей Навальный! с вами, э, товарищи, у нас есть рамки, которые нам разрешают проводить в законном порядке митинг. Есть уведомление, есть список наступающих. Мы дали товарищу вне, потому что сказал, я принципиальный противник пенсионной реформы, стал сейчас говорить совершенно о другом. Ну давайте подумаем, что такое Навальный, что такое Путин. Две головы, две головы одной гидры. Добрый день. Информагентство Ледокола. Могу я задать несколько вопросов вам? Ну, давайте. А, вот закончился митинг. А, что вы ждете? Какие будут следствия, последствия сегодняшнего мероприятия? Для кого? Для нас, с вами, всех, кто сюда пришел, неравнодушно является. Ну, ты же слышал, товарищ сказал, нас мало. Надо больше. Пока нас мало, изменений почти не будет. Uh -huh. Так что все наша сила. Спасибо. Сейчас, не интернационал. Прошу? Сейчас. Ты спрашиваешь просто, кто вы ждали этого митинга? Какой результат? День. Информа нет, с Ледакома. Гула за несколько вопросов. Нет. Хорошо. что на у нас? Что Добрый день. Информуем, я солидарен. Могу задать несколько вопросов. вопрос. Ну, узнать мнение Мнение тех людей, кто по крайней мере сегодня был бы на митинге. Были. Что вы ждете после сегодняшнего митинга? Чего ждать? Ну, я думаю, что выступление от народа столько. Все-таки думаю, правительство надо задуматься и так президентов. Вы думаете, а, вот здесь а, правительство услышит, в этом парке, как бы оно судится. А, у нас же как, правительство одно, оно давно отделилось от, от народа. Так что они думают, что-то что, что сейчас они услышат или что-то. Они спросят пусть примем. Короче говоря, как раньше привыкли, что говорит, народ Будва, так и вот они думают. Я считаю, мое мнение, что пока народ не начнет бастовать, как это делается, как они всегда смотрят на Европу, же говорят, О, у нас Европа вот так, а вот в пенсионном возрасте более поджимает, так же, как в Европе. Uh -huh. Ну при этом не создав никаких условий. Так вот, Европа, если какие-то что-то не нравится, народ весь выходит и начинает бастовать. И нам вот таким же образом придется. Только выходит, когда олигархи почувствуют на своей собственной заднице, что завод его личный не работает, который он захватил, uh -huh. свою приватизацию. И вот, что прибыль не приносит, он тогда начинает думать. будет. Uh -huh. Здесь много говорилось, что по поводу пенсии, так я знаю, сколько много людей, которые вышли на пенсию, кто проработал при советской власти, им больше 10 тысяч не дают. А вот как вы считаете, что, допустим, Пенсия, в первую очередь, это же заслуга социализма, а сегодня капитализм. Вот эти все, которые предлагают реформы, понятно, что более вероятно ничего не вернут. Потому что в капитализме нет понятия. Бесплатная медицина, бесплатное образование, пенсия. Потому что это заслуга другого общества, которого сегодня нет по существу. Нет, я согласен, что... Но они забрали же все то, что было в том обществе, которое... Заводы те же самые старые стоят и работают. Ну да, оснащение появилось. И что их парадокс то, что вот выкачивают, допустим, нефть. Она что она? У нас родилась при социализме? Нет, но его... А, извините, но... Ну а заводы большую часть построили при социализме. Вот. А прифатизировав при эти предприятия, естественно, уже, они зарабатывают на себе, а народ тоже надо отдавать. Ну а вы понимаете... Кстати, что... Нет, кстати, ага. вот, смотрите, э, почему на заводах, у них там, на проклятом капитализме, как uh -huh. говорят, вот, работники не бастуют там сильно, потому что они достойно зарплат получают. Они могут в это съездить в любое государство, на свой... Там, даже угу. Мы, кстати, в Челябинске, вот я недавно, где-то неделю назад, пенсионеров видел, угу. которые разговаривали не, не, ну, не по-русски. По-моему, на какой-то инстант. Угу. Он может себе позволить съездить туда. А наш пенсионер сможет? Конечно, Давай. нет. Вот. И извините, у них вот, даже взять вот э, на чемпионат футбола. кстати, вот мне вот это тоже поразило, э, до чего на, найти на, наглость правительства, что в чемпионат мира выдвинуть этот закон, когда было все запрещено, логично? Ну, вот. это вот это такое абсурдное. Почему вот, не так, пошел чемпионат, и сделали угу. бы, да? Как? Нет, они вот именно, есть накалка в этот первый момент, в котором вот, люди злые им они не смогли выйти. А сейчас, естественно, и народ и говорит, а что долго бесполезно, потому что они там э, дали от урона. И что интересно, мне понравилось то, что в Единой России единственная женщина, единственная, которая пошла и проголосовала вот именно как ее избиратели. Это знаете, кто? Это. Здравствуйте, прокурор. Это, высший прокурор Крыма? Крыма. Угу. Вот так вот. А остальные даже наши губертины мы выбирали. Вот я, в принципе, сам голосовал за Единую Россию угу. за, за тех людей, которые. А сейчас я за них вообще голосовать И призывать буду, чтобы за Единую Россию вот эти депутаты вообще не голосовали. Угу. Потому что они мои интересы почему не решили. Ну и вы на следующей выборе пойдете голосовать все, за любую партию, кроме Единой России. Ну, по сегодняшним реалиям, как бы, мы сейчас. Да, смотрим. Единая Россия я уже у себя вычеркнул. Угу. Это однозначно. потому что они мне доверимые не оправдали. Угу. Вот и все. Хорошо. Спасибо. Реформагентство Ледокол, скажите, пожалуйста, с какой целью вы пришли сюда на вот это мероприятие? Я пришел поддержать всех тех, кто против реформ пенсионной реформы, поддержать, что я не согласен с тем, с тем положением дел, которое происходит сейчас в стране. Спасибо большое. Так, что вы ждете от этого мероприятия? Я жду какие-то действия со стороны властей. Положительные в данном случае, никаких отрицательных. Да, как вы оцените обстановку и жизнь вообще в нашем государстве? Ну, обстановка крайне сложная, как и жизнь тоже. Все крайне плохо, сложно. Со всех сторон причем. Обман идет со всех сторон. Рассказывают про то, что делают что-то, что-то делают, но потом это приходится исправлять. Те же дороги, Платон строит дороги, за которые, и за них можно спросить, которые строят, через полгода или опять разваливают. То есть как это? Я, по своей сути, я дальнобойщик, я езжу по этим дорогам, и я вижу, в каких городах что построили, какие мосты, и в каком они сейчас состоянии находятся. То есть э, мост э, после ремонта год не, как бы, не отрабатывает, а уже он приходит в негодность. То есть, машины могут на ходу себе все, что угодно, оторвать и все такое прочее. А нам всем лепят, что есть такая система Платон, она якобы государственная, что она чинит дороги, ремонтирует, восстанавливает мосты, что это вся Россия. Это неправда. Все, что они делают, это только разваливают. Вот и все. Спасибо большое. И последний вопрос. Что вы относитесь к пенсионной реформе? Как отношусь? Как относитесь? Отрицательно. Крайне отрицательно. Так как это будущее мое и моих детей. И если сделать все так, как они планируют, соответственно, моего будущего нет. И моим детям придется работать на мою пенсию. Так как у меня больше пенсии не будет. Понял. Все, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Григорий, информагентство «Ледокол». Позвольте задать вам несколько вопросов. Меня зовут Андрей Исаев. Пожалуйста. Скажите, почему вы пришли сюда, на митинг? Ну, уже наболело, понимаете, наболело, потому что действительно все те действия, которые предпринимает наше правительство, они усложняют нашу жизнь, все делают сложнее и сложнее. У меня вот недавно умерла мать, она лежала больной лежачий больной и ну невозможно памперсы не, не дают лекарств дорогие за ней ухаживать надо и очень сложно и ничего никаких проблем никаких про, так сказать, про пробиться туда что- то что -то сделать чтобы облегчить нету возможности никаких поэтому я выхожу я требую чтобы все вот эти одна Законы, эти реформы были отменены. Понял, спасибо большое. И вот вопрос такой: а что ждете от этого митинга? Объединение. Объединение людей, чтобы люди, ну наконец, действительно, прозрели, что что-то в них в их силах. Понимаете, действительно, ящик зомбирует зомбирует, но вот такие вот митинги, они помогают. Я, например, встретил здесь человека из Донбасса, вижу вокруг себя пенсионеров, которые уже на пенсии, но они им это тоже волнует, это, волнует судьба детей, внуков. И это объединяет, объединяет. Мы, наконец-то, начинаем объединяться. А, здорово. И вот последний вопрос. Как вы оцените обстановку на сегодняшний день в нашем государстве? Ну, наше горос... государство я бы оценил как на, на переломе, на переломе, потому что, ну, действительно, ресурсы кончаются, э, люди еще терпят, но уже на пределе, и, в общем-то, все достаточно очень серьезно, я считаю. Все, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Григорий, информационное агентство «Ледокол». Позвольте задать вам несколько вопросов. Да, да, слушай. Первый вопрос тебе задать. Для чего вы на этом митинге? Ну, потому что я, как и все здесь присутствующие, против повышения пенсионного возраста. Спасибо. Так, второй вопрос. Что вы ждете от этого митинга? Ну, что это что-то изменит. Здорово, спасибо. И третий вопрос. Как вы оцениваете обстановку на сегодняшний день в нашем государстве? Обстановку в нашем государстве. Да, экономическую, политическую. Но это полицейское государство с захваченной властью. Понял, все, спасибо большое. С каких позиций, да, что полицейский государство? С этой страны. С классовых позиций, может, еще какие-то теоретические воззрения? Теоретические воззрения... Боюсь, не скажу. Ладно, большое спасибо. Пожалуйста. Все большое спасибо. Информационное агентство Ледокол, напоминаю. Первый вопрос. Почему вы пришли на этот митинг? На этот митинг для того, чтобы дать понять не только власти, но и всем людям, окружающим, что уже пора вставать и говорить открыто о том, что не то, что нас не устраивает, а то, что так уже больше невозможно. Спасибо большое. Второй вопрос. А что ждете вот от этого митинга, собрания? Я не надеюсь, я не столь наивна, что там сейчас сразу власть включит заднюю, что там сейчас она убавит, ну, короче, вернет старый тариф на проезд на транспорте. Нет, конечно, есть такое желание, но я понимаю, что это не произойдет. Но, по крайней мере, вот все то же самое, что они поймут, что превратив страну в большую камеру пыток, в конце концов, нам это уже надоест. А, спасибо большое. И последний вопрос сейчас хотел задать. Как вы оцениваете от политическую и экономическую обстановку в нашем государстве? О, это вопрос очень провокационный. Это только нецензурно. Ага, понял. Все, спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Григорий, информационное агентство «Ледокол». Позвольте задать вам несколько вопросов. Да, пожалуйста. Смотрите, первый вопрос. Скажите, для чего вы пришли на митинг? Я пришел с мамой за компанию. Понял. А, и второй вопрос. Ждете ли вы чего-нибудь от этого собрания, от, от митинга? Нет, ничего не жду. И последний вопрос. Как вы оцениваете обстановку в нашем государстве на сегодняшний день? Хорошо, оцениваю, мне не на что жаловаться. У меня все зашибись. Понял, все, спасибо большое. Слушай, ну, ты делаешь? А, спросить... Товарищ, а вы про пенсионный телефон вообще слышали, что вам теперь до 65 лет работать? Ну да, слышал. Я сам откладываю на свою пенсию. А? Я сам откладываю на свою пенсию. И а, не надеюсь на государство. Понятно. То есть вы самозанятые, самообеспечивающиеся? Ну, вроде того. У меня такая философия, что я считаю, что государство мне ничего не должно и только я могу управлять своей судьбой. И... Вы ага. А зачем тогда государство нужно, если оно ничего не должно для народа? Зачем тогда оно должно существовать? И как это вы можете без государства себе создать пенсию? Ну Собережье? как? И это вопросы должны общее решать государство, а пенсии это вопросы личные. И так же, как моя зарплата, это тоже мой личный вопрос. Хорошо, а вопрос, тогда какие вопросы, на ваш взгляд, должно решать государство, именно только решать, чтобы продать свое существование? Лишнюю политику, пускай там, я не знаю, общественное пространство, законы там улучшают, чтобы.. Следит за порядком в стране. Вот и все. Ага, то есть, правильно понял то, что, например, туда за то, что, что просто законы какие-то, которые, между прочим, за, зачастую они да, нас как раз этот все. Вот вы считаете, готовы отчислять налоги? Государство и бомжи здесь ни при чем. Налоги, налоги в нашей стране не, не слишком высокие, я бы сказал. Вполне там двадцать процентов терпим. Понял. Все, спасибо вам большое за Ледовремя. время. Вот Григорий, информационный агентство «Ледокол». Вы правильно понял Николай, Николай, которого не да. Очень приятно. Видел, кстати, вашу ситуацию, которая произошла в Саратове. Вот, как движ, различные движения обратили внимание на вас. Потому что вы, по сути, вы прославились как единственный человек, который выступал против. А Яры, против. Огромное количество людей выступало против. И, в, и моих товарищей из КПРФ в областной думе много выступало. И по всей России. Я многих знаю лично. И это очень большое преувеличение. Угу. Так, и вот хотелось вопрос один, который Коммунистическая партия КПРФ сейчас готова предложить все возможные ресурсы, усилия, чтобы как раз остановить вот этот вот. Да, то, что все происходит. возможные, включая, а, и, я еще раз не буду расшифровывать, все ресурсы, все. И законы иные. Все, спасибо большое, Николай. Удачи вам. Спасибо. Меня зовут Григорий, информационное агентство Ледокул. Позвольте задать вам всего лишь три вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос хотел задать. Для чего вы пришли да, вот этого вот битинг? Я пришел, потому что я тоже против пенсионной реформы, но не в таком смысле, как здесь кричали. Потому что здесь никто не говорит о том, что чтобы перераспределить то, что у нас отняли давно, я имею в виду нефть, газ, недра, леса и все прочее. Я за то, чтобы власть сменили, да, но вопрос возникает, кто эту власть должен сменить? Кто должен послать в отставку президента нашего, то есть не нашего, я его своим президентом не считаю, кто должен послать в отставку правительство. Обоюдно друг друга они, как это делалось, так и будет. КПРФ хоть и кричит об этом, но они не говорят главное. Они очень красиво описывают то, что есть сегодня. То же самое делают навальновцы, их координаторы. Очень красиво описывают, как нас грабят. А вот когда доходит вопрос до того, что делать, как это поменять, здесь идет сплошной обман. Понял, спасибо большое. И так, второй вопрос. Что вы ждете от этого собрания митинга? От этого собрания я жду, что несколько человек толковых будут найдены мной познакомиться со мной, мы договоримся, точнее, знакомых и так много, но со многими общего языка пока не найдено, но со многими находится общий язык. Люди понимают, я от них учусь, они от меня учатся, тому, что я знаю, я узнаю то, что они знают. Мы все равно придем к социализму, в любом случае. Но социализм, дорога одна, только революционным путем, и только через диктатуру пролетариата. Здорово! Прям материальную часть, правда, историческую, прям. Я ее выучил всю. Марксизм. Я марксист. Здорово. Можу... И вот... Кстати, если вы действительно оттуда, то можем держать связь на эту тему. Здорово. И последний вопрос, хотел задать. Как вы оцениваете сегодняшнюю обстановку в нашем государстве на сегодняшний день? Наше государство. Обыкновенный капитализм, причем компарадорский капитализм, колония, где правительством являются ставленники мирового капитализма. Когда кричат «Путин вор», я с этим категорически не согласен, причем это понимание ко мне пришло совсем недавно. Когда я смотрю, что и красные, и белые, и зеленые, и голубые кричат «Путин вор!» Путина в отставку, я говорю сейчас «Нет!» Путин не вор, Путин один из капиталистов и избранный капиталистами, их ставленник. Когда нас призывают бороться за отставку Путина, ну, образно говоря, нас призывают плюнуть на макушку айсберга. Или обгавкать эту макушку айсберга. Ну, даже допустим, что эта макушка отвалится. Но неужели на место этой макушки льдины, куска льдины сверху, встанет не льдина. И что такое айсберг? Основа айсберга два куска. Одна надводная часть, вторая подводная. Все корабли, все народы разбивались. Об невидимую подводную народы всегда обманывают. И советский народ тоже обманули обманным путем привели к сегодняшнему дню. У тебя водителя этого обмана был, есть и остается на сегодня КПРФ. Хотя КПРФ сегодня уже подменяется отчасти такими, как Навальный. Понял. Все, спасибо большое вам. А, здравствуйте. Меня зовут Григорий, информационное агентство Ледокол. Позвольте задать вам два вопроса. Первый вопрос. А, почему вы пришли до этого битинга? Я пришла для, э, с такими целями, что я против э, повышения... Э, ну, подождите, можно заново? Блин, я так теряюсь, я боюсь, реально. Можно заново? Пишем, что Нет, подожди. Я пришла проявить свое слово «против», потому что повышение пенсионного возраста меня это не устраивает. Я считаю, что... Я думаю, в первую очередь, о родителях. И о тех людях, которые, которым будет сложно работать до 63 лет женщинам. У них все-таки все-таки женщины, у них организмы очень слабые, и ну, у некоторых болят ноги, руки, работающие, которые на заводах, им будет тяжело, я так считаю. Я из-за этого пришла сюда. Понял, все. И вот последний вопрос. Что ждете от этого битинга? Я жду, что наше правительство услышит нас услышит наше слово «против» и все-таки будет задумываться о обычных людях, а не только думать о себе. Понял. Все, спасибо большое, Анастасия.